Как вы помните, Рамзан Ахмадыч у нас эффективный этап анонсировал. Не знаю, что в нем эффективного, но может быть единственное, что может сейчас сделать российская армия это, наверное, отразить удар уважаемых украинских партнеров. К такому выводу, по крайней мере, я пришел на основании той информации, которая поступает с фронта. Провести даже Такую же операцию, которую до этого завершили по освобождению Северодонецка-Лисичанска, наши вооруженные силы, видимо, сейчас не в состоянии по причине очень низкой укомплектованности личным составом в первую очередь. Подчеркиваю, именно личным составом. С техникой тоже не все хорошо, но техника есть, а с людьми плохо. Причем откровенно плохо. Вот. Если кто-то будет говорить, что я разгоняю фейки, вот, ну... Если будут желающие таких правоохранительных органах, то я могу назвать и смогу им назвать численность батальонов и род с указанием на конкретные номера частей и соединений, в каком они сейчас состоянии. Я думаю это очень сильно многих удивит. но ни меня, ни тех людей, которые сейчас находятся на фронте, это не удивляет уже давно. причем ситуация в этом отношении не улучшается. Не Несмотря на все бравурные сообщения по телевизору генерал-лейтенанта Коношенкова, ситуация, в общем-то, такова, что российские войска сейчас полноценно наступать на что-то не смогут. Если же эффективность заключается в нанесении ракетных ударов, в массировании этих ракетных ударов по тылам противника, то одними ракетами войн не выигрывают. В этом отношении с эффективностью тоже большие вопросы. А вот сможет ли российская армия на всех имеющихся фронтах отбить предстоящее наступление противника, эффективно отбить, это мы, наверное, скоро увидим. Противник тоже не торопится, по всей видимости, а торопиться ему особенно некуда. Преимущество в живой силе и местами в технике даже у него есть, ну, за исключением отдельных позиций. Ну и... Как уже предполагалось, основные ударные группировки противника сосредотачиваются под Херсоном, на Запорожском направлении. Ну и вот еще есть сообщение о том, что они сейчас потянули и под Харьков потянули войска, а также они выстраивают свои позиции на участке границы северной Харьковской области. То есть там тоже возможно какие-то телодвижения с их стороны с вторжением уже непосредственно на российскую территорию. Поэтому ждем, когда оперативная пауза закончится, и вероятнее всего она закончится наступлением врага. Есть стойкое убеждение у меня, и не только у меня, в том, что если срочно не будут приняты меры по пополнению войск, а пополнить их можно только фактически, начав частичную мобилизацию, то мы можем потерпеть достаточно серьезные поражения. Сразу отвечу в ходе этого на вопрос об ударах по единственному мосту через Днепр, которым мы владеем, в его нижнем, по крайней мере, течении, потому что еще Днепр есть в территории Беларуси тоже течет, вот, в Херсоне. Эти удары явно нацелены на то, чтобы перед наступлением прервать единственную фактически... Транспортную артерию, с помощью которой питается вся группировка, вся левобережная группировка российских войск Вся группировка на Николаевском и на Криворожском направлении Плюс к тому, если этот мост будет разрушен, станет очень острый вопрос о гуманитарной катастрофе Для сотен тысяч людей, которые проживают на освобожденной территории Херсонской области, на левобережье и юго-Криворожской области как из этой ситуации выходить понтонными мостами, созданиями Днепровской военной флотилии, которая будет заниматься транспортировкой грузы. В любом случае это очень серьезно затруднит. Никакие понтоны, никакие корабли не смогут полностью заменить нормального автомобильного железнодорожного моста, по которому может пройти любая техника любого веса. И любой длины и ширины Ну вот Вкратце Ждем